Использование Flexer PSI позволит автоматически обнаруживать обновления для всех браузеров, расширений и плагинов к ним. Но вам все равно следует настроить их все на автоматическое обновление. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Для начала, давайте разберемся с Firefox. Давайте просто поищем обновление. Это делается здесь. Меню, справка. О Firefox, когда вы нажимаете на это меню, происходит проверка обновлений. Вы можете увидеть, актуальна ли у вас версия. Здесь последняя версия Firefox, и если бы это было не так, то произошла бы загрузка последней версии. Мы также хотим убедиться, что выбрано автообновление. Идем в меню. Настройки. Дополнительные. На вкладку «Обновления» здесь можно выбрать «Автоматическую установку обновлений». Это рекомендовано. Я бы также поставил галочку на опцию «Предупреждать меня», если при этом будут отключены какие-либо дополнения. Потому что если вы накатываете обновления, некоторые из ваших дополнений могут перестать работать, поскольку они не были оптимизированы для работы с последней версией Firefox. Знаете, конечно, это целиком ваше решение, менять здесь настройки или нет. Но вам определенно стоит хотя бы проверять наличие обновлений, и затем уже принимать свое решение. Это рекомендуемый вариант. Если нужно посмотреть историю обновлений, нажмите на «Показать журнал обновлений». Здесь мы видим «Исправление» или «Фикс». Мы можем взглянуть на подробности обновлений. Здесь говорится, что именно было исправлено. Это полезно. Мы также хотим убедиться, что расширения актуальны. Это очень важно. Снова идем в меню «Дополнения» и затем «Плагины» или «Расширения». Здесь в выпадающем меню «Инструменты для всех дополнений» можно выбрать «Автоматическое обновление дополнений». Также можно проверить наличие обновлений. Нажмем на «Проверку». Ждем. Обновление не найдено в нашем случае, но если бы они имелись, то они бы здесь появились и произошла бы их установка. Очень важно убедиться, что стоит галочка на автоматическом обновлении дополнений. Далее, есть и другие вещи, которые обновляются для борьбы с вредоносными программами и фишингом. Но они настроены на автоматическое обновление, так что мы не собираемся их менять, потому что они полезны для безопасности. Позже, когда мы будем обсуждать приватность, то мы посмотрим на эти настройки. Если вы ищете более подробную информацию о Firefox, можете набрать about: support и откроется эта страница. Здесь вы можете найти гораздо больше информации. О конфигурации. Например, если вам интересны подробности о плагинах, нажимаем на эту ссылку, видим здесь больше деталей. Есть также проверка плагинов, внешняя ссылка, по которой происходит проверка наличия обновлений для плагинов. Это такая же проверка, как и в этом меню. Если у вас возникли проблемы с Firefox, можете запустить его в безопасном режиме. Нажмите на «Перезапустить с отключенными дополнениями». Можете также зайти на «About.config». Будете предупреждены о том, что изменение этих настроек может оказать негативное воздействие на браузер. И это правда. Ничего здесь не меняйте, за исключением случаев, когда я буду давать такие указания. Здесь вы можете увидеть все базовые параметры конфигурации, доступные для изменения. Несмотря на то, что я не рекомендую использовать Chrome, я покажу вам, как удостовериться, что он обновляется. Во-первых, Chrome автоматически обновляет все. Чтобы остановить его от автоматического обновления, вам нужно отключить это. Браузер автоматически обновляется сам по себе. Есть только один нюанс, и он касается расширений. Расширения Chrome автоматически обновляются до тех пор, пока в манифесте расширения определен URL-адрес для автообновлений. Это поле автоматически настраивается во всех расширениях в интернет-магазине Chrome и галерее расширений. Если вы хотите заставить Chrome искать обновления, нужно зайти в меню «Справка» о браузере Google Chrome. После чего начнется поиск обновлений. Вы увидите, что он обновлен. Если нет, то он скачает обновление и применит его. Что касается расширений, то нужно нажать на инструменты разработчика и затем обновить расширение. Они в любом случае должны обновляться автоматически, но эта кнопка произведет обновление принудительно. В случае с Internet Explorer и браузером Edge от настроек, выставленных в вашей операционной системе, будет зависеть, будут ли обновления или нет. Мы проходили этот вопрос ранее. Центр обновления Windows. Настройка параметров. При обновлении Windows предоставить обновление для продуктов Microsoft и проверить наличие нового необязательного программного обеспечения Microsoft. До тех пор, пока данная опция включена, Internet Explorer и Edge будут автоматически обновляться. Но опять же, я однозначно не рекомендую Internet Explorer, и я не рекомендую Chrome, но все зависит от того, что вы делаете с их помощью. Перевод озвучка для клуба складчик.com. Установка обновления безопасности и автоматизация ваших обновлений безопасности – это чрезвычайно хорошая идея для обеспечения безопасности. Мы уже обсудили это, но далеко не факт, что это совместимо с вашей приватностью и анонимностью. Особенно это касается Microsoft и Apple и других операционных систем, где имеется денежный след до владельца операционной системы. Windows 10 — это не операционная система для приватности и анонимности высокого уровня. Windows 8 и 7 — немного лучше. Для обеспечения уровня приватности и анонимности, вам нужно дополнительно использовать анонимизирующие сервисы типа VPN, Tor, John Donin, которые мы обсудим в деталях позже. С их помощью обновления во время их установки не привязываются к вашему физическому местоположению или IP-адресу. Также вам нужно иметь в виду тот факт, что обновления могут быть вредоносными. Например, механизм обновления iOS — устройство ориентированный. Например, механизм обновления iOS — устройство ориентированный. Если бы Apple заставили, или они бы сами решили сделать это, то они могли бы отправить вредоносное обновление конкретному пользователю. Я не в курсе, как работают все индивидуальные механизмы обновления в iOS, но ваше обновление — это потенциальный вектор атаки. Это был бы особенно удобный инструмент, если бы этот механизм обновлений — мог бы быть отправлен конкретному пользователю. И эта тема для размышления. Вы более защищены при использовании свободных или опенсорсных операционных систем, которые не имеют денежного следа до вас, потому что они понятия не имеют, кем является пользователь операционной системы. Обновления безопасности очень важны. Но просто будьте в курсе о потенциальных проблемах приватности и анонимности, когда устанавливаете эти обновления.